А зачем вы сюда? Я думал, намного будет намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думал, намного лучше это все будет. Столько раз туда ходил, было намного лучше. ну на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народу, мама музыка не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление?